Банде Гуру Падот Ванчакалпоторуше ки башинду бевача. Патитаананг пабу Муканкаро ти бача лангпангун Шнавакти Падедедеви Саттава Туи Нама Нарайона Намаската Наранчайва Наратома Девин Сарасва Тингасам Татоуджайома Дира. Шанкирита Нейк Шнавакта Падеши. Нагаури Бхакти прамада акшьягो дейям сада прихабагно мвистаду хм тетхас падам сивавиринчанутам сараньям битати хм поно Биспуриджита Кима Бигапаху Душва Держи, Пурунан Урагара Сасагара Сарамуртихи, Сарадхиками Кадахи Хамкурош, Сри Кришна Чайтана Прахунитананда, Сиатта Итагада Сиаддайтагада, дарсивасади, гаура бхактабин, Хари Кришна, Хари Кришна, Кришна, Хари, Хари, Хари Аджануламбита Буджауканака Бадхату, Шанкиританайка Питару Камалахитакша, Вишанбару, Виябару, Кришна, Кришна, Кришна, Кришна, Харе Рам, Харе Рам, Рам Рам, Харе Харе. Нама Сура Бхава Нурупенна Садана Ганга Таранга Калапам, Ваги саджива да не лакшми ясча вакшаси ясча РАМА РАМА АДЕ «ЯТХА ЯТХА АТМА ПАРИМИЖЬЯТЕ АСОМ, АТПУНЬНА ГАТХА СОВНОВИДХАНОИ, ТАТХА ТАТХА ПАШЬЯТИ БАСТУ СУКСЯМ, ЧАКСЯ САИВА, АНЬЯ НА САМПРАЙЙАКСЯМ» «ЯТХА ЯТХА АТМА ПАРИМИЖЬЯТЕ Матпунна гаатха савано видхануи татха татха пасчативасту сукшам чакшу анжана Госвами Парамахамса Джагаткуру, сказал, что не им Ггодия преданные не поддаются влиянию концепциям этого мира они не затеряются в потоке материальных they концепций. Преданные не идут art, you know, на компромиссы с pure с моей Какова же их особенность? В чем заключается их особенность? Прахупад говорит, что у Гаудиа преданных есть особенность. И что же это за особенность? Особенности в Сидданте вичаре и особенность в служении. Как вы помните, я говорил, что сева и сидханта практически одно и то же. Потому что ситханта означает следование о пракрита браме. А сева ⁇ это примененная сидханта. То есть когда она в устной форме или в написанной форме, это сидханта. Сидханта, которую излагают представители нашей Гуру Варги, говорят, они говорят ее, основываясь на своих осознаниях. То есть у них есть личный оп прямой опыт того, о чем они говорят. И они говорят лишь основываясь на него. Только, только о том, что они сами осознали. Таким образом, сева и сидханта едины. Это одно и то же. Когда сидханта представляют перед нами в проявленной форме, это служение, когда служение проявлено в устной форме, оно становится ситхантой. Таким образом мы должны всегда помнить, что мы гаудии. Я знаю, что день за днем люди будут пренебрегать гауде вашнавизмом. Уже день за днем мы видим это. Вчера я много говорил о очаре, о чаре, о, чаране, о том, что делать нужно, чего не следует. То, что, то, чему я не следую, я не должен говорить. То есть я говорю только то, чему я следую сам. И зависит от вас, готовы ли вы принять то, что я говорю или нет, готовы этому следовать или нет. Философия э, Харикатха не должна быть какой-то измышленной философией. Харикатха это трансцендентный звук, трансцендентные вибрации. Она не сходит из трансцендентного мира. Мы должны твердо верить в это. Гуру следует всему, что он говорит. В нем присутствует и ачары, и Ачаран. Подлинная Ачария следует всему. Но как понять, кто, на каком уровне находится, кто занимает значимое положение, кто нет? Важность Значимость Дживы, значимость живого существа зависит от того, какое положение она занимает в обществе, как про, то есть такова картина этого мира. То есть в соответствии с положением человека мы выносим суждение о нем. Но это не работает в отношении баджана. В баджане все зависит от степени сознания, от того, насколько развито сознание дживы. И в соответствии с развитием вашего сознания, Гуру Вашнава оценивает вас. In this material world people can criticize if, if one you you know if one small boy like Shukdevuswami going to give going to give you know, going to take honor take honor, with? he's not going to accept people going to honor him. В материальном мире люди не понимают, когда почтение выражается какому-нибудь юному человеку, юному юноше, как такому, как Шукадева вами, к примеру. Я уже много раз говорил, что атма, без покрытия, без осквернения, она чиста. То есть атма сама по себе чиста. Она сама сияющая, она пракашама, гьяна мой. Ичха-Мой, Все эти качества, присущие душе. Кришна говорит удаве, что если джива попадает под влияние Майя, появляется покрытие, покрытие на душе, на атме. Но если такая джива начинает слушать харикатху обо мне, киртан. Если она будет делать это постоянно, она очистит свою атму, произойдет чрита, Дарпана парамаржанам. Все зависит от того, как вы слушаете и от кого вы слушаете. То есть трансцендентная тема обо мне сможет очистить so душу в соответствии like с тем, насколько она like с какой искренностью она слушает. Этот процесс можно сравнить с тем, когда мы наносим, с тем, мы наносим на глаза каджал для того, чтобы улучшить зрение. В детстве моя мама делала так мне. Раньше всем детям наносили каджал. И благодаря этому зрение ребенка становилось хорошим. Настолько хорошим, что он мог видеть, разглядеть мельчайшие детали, малейшие предметы. Я однажды видел, 80-летнюю, моя бабушка, ей было 80 лет. И она с легкостью вдевала нитку в игольное ушко. А сейчас мы уже с трудом это делаем. Потому что зрение у нас не настолько so this, хорошо, yeah, насколько было ее. Точно так же, как зрение улучшается благодаря Хаджалу, точно так же в соответствии с тем, сколько вы... Можете переварить из харикатхи, которую вы слушаете. Ваше восприятие трансцендентного станет очень э, тонко, восприимчиво. Вы больше не будете видеть вокруг себя грязные вещи. Вы будете видеть повсюду своего Иштадева. Махапрабху говорит Рай Раманандя". Рай говорит, «Прабу, я вижу в тебе нечто особенное. Я вижу, как Радха Говинда обнимается и, и образует собой тебя. Скажи мне, что это?» И прабу ответил, «На самом деле ты Маха Бхагавата, ты великий преданный, поэтому ты повсюду видишь Бхагавана. Нет, не, шуч, не шути со мной, скажи правду». «Кто ты? Скажи правду!» Вновь и вновь Рай Рамананда повторял. То есть он <с? <с?> сказал, «Я узнал тебя, и, и прабху засмеялся и сказал, «Пожалуйста, никому не говори!» «Ты прав, я и есть Рады Гавинда Расарадж Махабхаб». «Никому не рассказывай!» То есть в конце концов он признался, но вначале он хотел обмануть Рай Рамананда. Махабханата Вашнав не видит, не смотрит на людей, как на мужчину, женщину, и не видит никаких грязных вещей вокруг себя. Он повсюду видит лишь Верховного Господа. И это подлинный даршан, совершенный даршан. Ведь Бхагаван находится в сердце каждого, тем не менее, крайне сложно увидеть его. Нельзя сказать так, Все, с сегодняшнего дня я буду повсюду видеть Господа. Так невозможно. Для этого необходимо совершать баджан. Рай Рамананда говорит... Махапрабху говорит Рай Рамананде. Это... Это стих на Бенгале, но вы легко можете его понять. Махапрабху говорит, «О Рай, васту. наша цель — это Кришна Према. Мы не сможем достичь ее без садданы». Возможно, предположим, я совершаю саддану. Но если она несовершенна, достичь цели у меня не получится. такая садна не поможет мне обрести то к чему я стремлюсь обрести багаванище кришну то есть без совершенного баджана, не, не, не совершая совершенный баджан, невозможно достичь Кришна прямо. Поэтому ты обучи меня, как совершать баджан. Сам Махапрабху говорит это Тарайгамананде. То есть это пример нам, что без баджана, без садана мы не сможем достичь нашей цели. Махабхагавата, который смотрит ли он внутрь себя, смотрит ли он снаружи на этот мир, он повсюду видит Иштадева, своего Иштадева, того, кому он поклоняется. Примерно 8-9 месяцев назад я объясняла одну шлоку из Шримад Бхагавата. Один преданный задал мне вопрос. Я слышал, что, что цель ⁇ это кайвалья. А вы... Говорите обратное. Я вкратце что-то рассказал ему в ответ здесь, а потом еще в Харидваре дал Харикаткум. Проход говорит, что Кайвалия кай кай кай не что иное, как према. Возможно, вы никогда не слышали этого слова, но Прохват говорит, то есть это эволюционное заявление, абсолютное кайвали а не что иное, как Кришна према. Это то, когда вы отождествляете себя с Кришной, то есть ни при каких обстоятельствах вы не оставите Его. Вы так схватили Кришну, что Кришна уже не упорхнет от вас. Это и есть према. Никто об этом в действительности не говорит. Есть Существует океан шастра. И все их изучить невозможно. Жизнь слишком коротка для этого. Берите, за что-то одно в жизни не хватит, за что-то другое тоже жизни не хватит. То есть сказано, что океан Шабда Шастра, то есть если вы хотите переплыть этот океан, состоящий из Шабда Шастры, это невозможно. За всю свою жизнь вы все это не перечитаете. Поэтому нам необходимо положиться на милость. Это лучший способ лучший из доступных нам путей. Потому что Рупа, Санатан, Джива, Гасвамипад, а Бхактивинанттакур взбили океан, то есть извлекли взбили океан из шастры и извлекли самую суть. Они дают нам сливки. Всего знания Бхактинута Такур понимал, что у нас нет возможности даже изучать шастры шести Госвами, то, что написали шесть Госвами, потому что мы не знали ни санскрит, Конечно, язык это не ключевой момент, язык это не харикадха, неважно, то есть харикадха может быть на любом языке. То есть вы, поэтому вам незачем ожидать от меня какого-то высокого слога, языка, но что я могу вам дать, чего вы можете ждать от меня? То, что я получил от моего Гуру Махараджа. Язык это не харикатха. У Харикатхи нет языка. Конечно, язык до какой-то степени нужен, но это один лишь язык, еще не харикатха. При помощи одного лишь языка невозможно говорить, рассказывать Харикатху. Харикатху можно рассказывать при помощи сердца, через сердце. Действительно, действительности, для Харикатхи необходим баланс между языком и сердцем. Предположим, саду ни с кем не разго... один с... какой-нибудь саду ни с кем не разговаривает. Но его поведение говорит само за него. Мы видели, как в больших собраниях Сидят представительные Махараджи, Саньяси. А, то есть мы видели, как, когда в больших собраниях Шила Пурига Пури, Гасвай, Гасвай Махараджи, Гасвай махарадж, Они сидели, сидели на сцене, ну, то есть на возвышении, и они сияли, они светились, они не были похожи на обычных людей, как полубоги, от, как от полубогов исходило от них сияние. И неважно было, рассказывали они харикатху или нет. То есть по одному взгляду можно было понять, что это необычная личность. Их могущество было таково, что их вид, их вид говорил сам за них. То есть лишь глядя на них, можно было, сердце менялось. То есть, если есть, то есть если где-то в каком-то собрании присутствует Саду и неважно говорит он или нет, если он следует всем, то есть у него есть ачаран, то мы почувствуем, он окажет влияние на окружающих. Ачаран крайне важен. Рупа госвами сана госвами пад. Они не рассказывали Харикатху. Вы когда-нибудь слышали э, Харикатху, Рупа госвами Пады? Джива госвами нет, в действительности их харикатха — это их ачаран, их, их пример поведения, их собственный пример, их книги. Рагунанд Бата — сын Тапана Мишри из Варанаси. Вы можете задаться вопросом, почему Топан Мишра жил в Варанасе, в маеватском месте. Он на самом деле никогда туда по собственной воле не ходил, Махапрабху приказал ему идти туда. Иди туда, и там ты со мной встретишься, несмотря на то, что тот не хотел. Махапрабху предсказал это еще даже до того, как он принял саньясу, когда он пошел в западную Бенгалию, Восточную Бенгалию, чтобы обучать в Якаране. Это в действительности была всего-навсего игра лила. Тысячи учеников пришли к Махапрабу, там и выразили свое желание учиться у него. Но это в действительности был просто предлог. Махапрабху хотел проповедовать там харинам, хотел обучать харинаму саднататве. Сейчас мы видим, что мало кто обладает пониманием сади татвы, того, о чем нам говорил махапрабху. Возможно, кто-то знает до да, какой-то степени, но ясного понимания не наблюдается. Куда бы Махапрабху не шел, он везде хотел проповедовать садья саддана татву всюду, куда бы он ни шел, в Южную Индию, в Варанаси. То есть, когда Махапрабху пошел в Восточную Бенгалию, он приказал Тапана Мишли идти в Варанасе. Тапана Мишли однажды приснился сон, где был М Махапрабху, Махапрабху в то время был еще простым учителем, он кому-то рассказал, ему посоветовали отправляйся к Махапрабху, он тебе все расскажет. То есть ему приснился сон Аджана Ламбита Бхжо, там был Махапрабху в этом образе. Махапрабху невероятно прекрасен и в то же время очень могущественен. И Махапрабху пришел к Махапрабху, Тапан Мишра пришел к Махапрабху, и Махапрабху сказал ему, ты совершай Намасангирт, но это лучший способ совершения бхажана. Через него ты добьешься всего, ты встретишься с самим Бхагаваном, но ты должен совершать его совершенным образом. Итак, мы не можем видеть тонкие вещи, тонкие объекты. Что под этим подразумевается? То, что недосягаемо для материальных глаз, то, что невозможно увидеть материальным взором. Можно подумать, что под микроскопом, наверное, можно разглядеть, об этом идет речь. Нет. Да, можно разглядеть под микроскопом бактерии, вирусы. Люди очень самоуверенные, Они думают, что они могут видеть вирусы. абсолютно все. Но бактерии, даже они не могут увидеть и, ни вирусы, ни, не бактерии, не ни бактерии, ни, не ни не молекулы. А вы хотите, вирусы вы... Вирусы а вы хотите вы... еще и хотят увидеть Багавана своими глазами. То есть они даже не способны увидеть какие-то маленькие материальные, материальные элементы, элементы а, а хотят увидеть трансцендентного Господа. Для... Получается, что для, для того, чтобы увидеть Господа, необходим третий глаз. Необходимо, чтобы он открылся. И он в действительности уже есть у нас. Но, к сожалению, сейчас он слеп. Мы не можем его открыть из-за слабости. А когда это произойдет, мы сможем увидеть эти... Мы сможем разглядеть тонкие вещи. И сможем все осознать. Мы оставим наше следование беспокойному уму, и мы будем просто поражены тому, что нас окружает. Сможем увидеть все таким, как оно есть. То есть при помощи баджана необходимо открыть третий глаз, глаз преданного настроения. Преданности. Глаз преданности. Сегодня вечером я буду продолжать говорить о об этой шлоке, я вчера что-то говорил, но я недоволен тем, то есть не до конца сказал, то есть нас окружает материя, но как достигнуть тонкого видения? Если я буду рассказывать слишком много татвы, вы не сможете ничего понять, а когда я просто рассказываю пример? какой-то практический пример, вы легко можете все понять. Вечером я продолжу говорить об этом. Сейчас нет на это время, мы должны продолжать Бхагавата-катху. Итак, вы должны открыть третий глаз при помощи которого вы сможете продвигаться в баджане. Но это не так просто. Вы сами ответственны за свое продвижение. Вы должны помогать сами себе. Но вы не делаете этого. Все ваши вопросы и проблемы будут решены, если вы по-настоящему будете помогать себе. Об этом говорят даже в Англии, обычные люди. Господь помогает тем, кто помогает себе. Тот, кто помогает себе сам. Я еще в детстве это усвоил. А тот, кто ничего не делает, думает, а ну когда-нибудь я этим займусь, да, можно ждать до бесконечности, рождаться, умирать, рождаться, умирать, как нравится вам, как хотите. То есть мы должны помогать себе сами. Прежде всего нужно быть справедливым к себе, а потом Вопрос Харикадхи и все остальное ⁇ это уже второй вопрос. Прежде всего, нужно разобраться с собой. И каждый в этом мире должен услышать это и почувствовать стыд. Я обязан говорить об этом. Нужно, прежде всего, необходимо быть справедливым к себе, не обманывать других. Иначе вы будете наказаны до бесконечности, вы будете наказаны навсегда. Богован не простит вас. Бхагаван может простить слабого, падшего, но он никогда не простит лицемера. Тот, кто падший, говорит, что я не могу иначе. Бхагаван простит его, но лицемеров Бхагаван терпеть не может тех, у кого гордых лицемерных. Я сейчас говорю горькие вещи для того, чтобы обучить чтобы помочь вам. Все плохие случаи, которые происходили со мной, все They, я воспринимал как что-то позитивное, потому что я извлекал из них уроки. Сложилась ситуация так, что я был вынужден покинуть храм, покинуть матх. Я понимал, что я могу уйти куда угодно в любой момент. Все равно я буду совершать баджан. То есть это даже произошло не в одном матхе. Я покинул несколько матхов. В то время мне было горько от этого. Но постепенно я понял, что все это ради моего блага, если они не следуют, абсолютно, если они не следуют правилам, я тоже не смогу следовать. Они, не будут, то есть они будут препятствовать тому, чтобы я писал книги, чтобы я рассказывал Харикатху. Мне сейчас не, не позволяет говорить в больших собраниях, потому что из-за зависти. Вначале, то есть, как, как прошел этот процесс в моем случае? Сначала я почувствовал себя беспомощным, но потом Сила Санта Госвами Махарадж написал мне письмо и сказал, «Ты должен... Ты, ты ответственен за всю продать, Ты должен защищать ее». А я думал, да как я могу что защищать? Я нищий сейчас во Вриндаване. Живу как нищий во Вриндаване. В то, в то время мне было абсолютно непонятны слова Санта-Махараджа. Я думал, я собираю подаяние, пищу, то есть, типа, И во, во всех... Сейчас я понимаю, что во всех... Я, в конце концов, понимаю, что я сейчас способен совершать вани -севу, Благодаря всему, что произошло. Это произошло по желанию Бхагавана, и я чувствую себя счастливым, потому что это настроение моего Гуру Махараджа, Вани Сева, служение Писанием. Гуру Махарадж жил крайне просто и целыми днями занимался служением, он писал. И я понимаю, что у меня есть возможность продолжать это служение. Всего 80 книг на сегодняшний момент я написал, около 80 все вместе и на санскрите, и если всех их сложить, и опубликованы и не опубликованы, не опубликованы, всего 80 книг. И сейчас я понимаю, что все это было планом Нитянанды. И мне забавно вспоминать обо всем, что было. Таким образом, Нитианада может погрузить, погрузил меня в океан страданий. Он может погрузить в океан страданий, чтобы я изо всех сил пытался найти прибежище у его лотосных стоп. Like Иногда okay. мне больно от okay. того, что произошло, почему там себя один так повел, другой так, то есть, если бы они этого не сделали, я бы, мое okay. служение было бы лучше и больше, и бы я смог служение okay. совершить. Но я понимаю, что все okay. должно, okay. все так, как должно, должно было быть. Мне, мне пообещали, что я могу оставить библиотеку в зале, но когда я пришел туда, то есть мне выделили помещение под, помещение под библиотеку, под книги, которые у меня были, но когда я пришел туда за книгами, когда, я, когда книги уже были там, меня просто не пустили к ним. Я сейчас не лгу, потому что я сижу перед Шримад Бхагаватом, я это не могу сделать. Я мог бы поверить, что... Я даже не поверил бы, чтобы материалист какой-то сделал так, но чтобы саду так поступил. Я знаю, что люди сейчас просто идут в ад, идут в огонь, в пламя, полыхающий костер. Они Слушают Харикатхо, но это... Не харикатха а кама. То есть она скрытая кама. Там наслаждение, стремление наслаждаться в этой харикатхе. Как Гурикшардас Бабджа Махарадж говорил, не ходи туда. Откуда ты пришел? спрашивал он у, у своего гостя. А тот говорит, я ходил, вот там где-то Брамарагиту слушал на том берегу. А Гурик Шардас сказал: не ходи туда. О, но ну там так здорово, там так интересно, так сладко, там они говорят. А Гурикшар Бабжи Махараш сказал, не ходи туда. Он всего одну в вот, вот эту фразу сказал, не ходи туда. А потом сказал, это не харикатха. Это разговоры о деньгах, деньгах, деньгах. Ну, имеется в виду, что там только деньги, деньги, деньги, ничего кроме них. Махараджи, они там говорят о премии, они даже в пыли валяются от премии, от духовного экстаза. Да нет, Гарикша Бхаджимхар сказал, нет, они, на самом деле, как они могут говорить о ради говинде когда они не избавились от обычных мирских пороков? Не ходи туда. Сказал, что хорошо таково его настроение они могут одурачить весь мир обмануть всех иначе то есть Таким образом они на, на себя навлекают огромные наказания. Они, может быть, проживут, могут жить 5-10 лет, но потом последует серьезное наказание за то, что они делают. То есть, много примеров тому, что наше подтверждение тому, что нынешнее общество идет в ад. нынешнее духовное общество, общество предназначено. Прежде всего, самый первый критерий. Не должно быть зависти. Преданным не должна быть зависть. У Силы Бхактива Пхафпура и Гасайма Храджу. Не совсем but, понимаю, so о чем I идет речь, but, но что-то произошло. в группе Бхакти, то есть Шеда Бхакти Бхав Курикаса был, никогда не говорил лжи, Итак, Прабхупад говорит, что мы не можем. То есть суть в том, что мы находимся в такой ситуации, и мы не можем сделать так, чтобы даже каплю бхакти обрести. Так же, как крыса не может печатать книги. Но что она может? Может э, грызть их, уничтожать книги. То есть, что мы можем? Мы также же, как эти крысы, можем разрушать. Если кто-то пришел, послушал какую-то веру, какая-то вера у него появилась, потом он слышит от окружающих, «Не ходи туда, там ничего хорошего нет». Итак, so вчера я говорил о том, что мы должны учиться всю, на протяжении всей жизни. Таково настроение Парамахамса. Он учится... So, у каждого. 20, 20, у всего, 24, что он видит. Гуру, притриви, я перечислил 24 гуру. Yeah? А вот хуто. ЛУНА, ОКЕАН, И так далее. Вчера я перечислял все их. Стихи нужно читать очень внимательно, потому что если малейший звук будет произнесен не так, как надо, значение стиха будет противоположным или не будет верным. हूँ अलिउर गुरु पृथ्वी बायू रकासमाको अग्नि चंद्रमार्मी कपतो अजगर हो सिंधु पतंगो मधुकेत गजा मधुहा हरी नमी नहा पिंगला गुरुरो अर्बका कुमारी सर्पित सर्पु उर्न नाही Um, Земля, Притхвия, Ваю, воздух, ветер, Агни, Чандра, Луна, Солнце, Голубь, Питон, океан, носик мотылек, который летит на огонь. Пчела, Мадукрит, пчела, которая собирает мед волей. So the honeybees, I learned from them, and those who are going to break the honey. Пчеловод, который забирает мед и разрушает ули Пчелы mm -hmm. годами собирают мед. Годами строят улей, но человек приходит и за секунды все ломает. Ломает. Так жестоко ломает улей. Рыба, олень-блудница Пингала, которая, в конце концов, стала предной. Маленький мальчик, Кумари, незамужняя девушка. Кумари, змея, they are making Паук, Все они мои гуру. «Сейчас я поделюсь с тобой тем, что, чему я научился от них». И он начинает перечислять одного с другим гуру. одной лишь харикатхи с картики будет достаточно чтобы освободить вас и uh, чтобы вы достигли лотосных стоп гуру uh, и нетянан приняв прибежище у всего, что того знания, которое я извлек от моих гуру, я спокойно теперь живу. Абсолютно никаких волнений, беспокойств не осталось. В это сложно поверить, но для чистого приятного это так. Чистого приятного нет никаких беспокойств, переживаний. Я то, что я я то, я я то, я то, что я очень многому научился от своих гуру, но как я это сделал? Каким было его видение? У нас тоже есть определенное видение. Каждый видит по-своему. У всех, кто тут присутствует, свое собственное видение. Да даже у кошки есть видение, ее собственное видение, у крокодила, у собаки. Потому что это сознающие существа и есть их собственное видение. Но чистое видение особенно, потому что оно основано на татва Каждое живое существо обладает своим собственным видением, своим даршаном. Но видение саду отличается от того, что видят окружающие, потому что оно подкреплено таттвагьяной. Когда тигр смотрит на вас, он видит перед собой еду, вкусную пищу. Если вы попадетесь тигру в лесу, он может, у вас есть. Такое часто случается в Южной Бенгалии. Но когда я смотрю на вас, я вижу перед собой прекрасных матерей, отцов. Я понимаю, что я должен уважать вам почтение. Также я могу думать, что Радхарани передо мной предстала в вашем образе. Таково мое видение. А ва ваше видение тоже отличается друг от друга. И башан — это сделать видение, свое видение таким же, как видение читания Махапрабху. То есть если я с, приведу в гармонию, в единство э, Гуру Даршан с э, моим Даршаном, то есть видение свое видение таким же, как видение Гуру. Когда это произойдет, я достигну успеха, совершенства. Разве сейчас я вижу вещи? такими, как они <соединяющие> есть на самом деле. Но чем больше мы служим гуру, тем больше наше зрение становится совершенным. А без баджана это невозможно. Мы будем просто повторять, вот я получил дикшу от такого ващнава. Но на самом деле, если вы получили дикшу, вы должны результаты какие-то иметь. То есть вместе с дикшей приходят определенные плоды. Если их нет, то это говорит о том, что есть какие-то проблемы, какие какое-то несовершенство этого процесса. С вашей стороны или... Да, вы знаете, параманса, я в виду, я бху чале Что Что этого Чего же ты научился у Земли? На самом деле мы можем очень много уроков почерпнуть. Люди набрасываются на землю, строят, застраивают огромными зданиями, создают атомные бомбы и хранят в земле их. Мы не представляем, как наша мать, мать земля, испытывает, как страдает она, как ей больно. Ученые не понимают, они хуже, чем животные когда они издеваются так над землей. Они проверяют под землей атом, атомные бомбы. Но никто не под, не, даже не догадывается, как больно матери земле. Этого нельзя делать. Стоят 120-этажные здания. У них есть деньги, и они делают это. Настолько высокие, что достигают даже облака. Но что человек от этого получает? Какова цель конечная? Что, что они хотят этим добиться? Люди подобным животным. Мы как животные. Что делать с этими 120-этажными зданиями? Зачем столько? so many things. They are making this. They are making such a way, from here they can launch the missile. Missile can go and go and go and attract America ultimately. A particular place. There is no calculation. Calculation there, you can calculate and from here, yeah. missile, here we stop, missile can go this way. Same like our previous Rama and Mahabharata we see. Оружие делает такое, что оно как-то высокоточное, что оно может прилететь из одной стороны в другую, так же, как делали во время Кришна. Например, Дашаратхи Махарадж так стрела, выпускал месяц, так стрелял что, стрелял, что стрела могла лететь на голос, то есть она по звуку летела и точно в цель попадала. А в конце концов, когда Даша Махарадж подходил, то однажды он убил прекрасного мальчика Брамана, когда он подошел к пержной цели, то есть он увидел, он думал, что там, там олень, который пил воду, и поэтому он выстрелил. То есть она эта стрела летела на звук, и, и так получилось, что рядом был мальчик, который а, лил воду, и то есть именно на звук стрела прилетела и поразила мальчика. Он был сыном могущественного мудреца. Дашват Махарадж был в шоке, он думал, то есть он начал рыдать, взял на руки мальчика, подумал, меня проклянут. И он стал раскаиваться. С... Он принес от... сыну, отцу сына. Я совершил огромную ошибку. Я убил твоего сына. Отец мальчика был слепым. Он сказал, я слеп, и мой сын был моей единственной опорой, единственной поддержкой. Ты, ты также умрешь, как и он умер. Проклинаю тебя. Ты так больно мне сделал из-за того, что убил моего сына. Ты также лишишься жизни, как и он. И это и произошло с Дашарат Махараджим, когда Рамачандра покинул королевство. Покинул его, он испытывал такую же боль, как отец убитого им мальчика. Для чего люди делают это? Они даже не понимают, чего они хотят. Когда цель весна, мы стараемся достичь. Но если цели нет, к чему стремиться? Итак, к чему мы можем научиться у Земли? Демонические люди, демоны нападают на Землю, и То есть, что только с ней не делают. И бомбы на ней испытывают, и застраивают ее тяжелыми зданиями. Но земля не говорит ни слова. В Японии, все вы знаете, Анрисимха, Андриси, Хиросима и Нагасаки. А и ученый, который создал эту бомбу, сказал, я никогда не хотел подобного. Он рыдал, он говорил, я просто делал это как исследование я не хотел людей убивать, но они сделали такое. Точно так же мы приняли прибежище Гуру Падападмы и пользуемся этим, заявляя всем, я ученик вот такого-то Вайшнава. Это использование славы Гуру в своих личных корыстных интересах. Если человек по-настоящему принял приближение овощна, он никогда не будет хвалиться этим. Завтра мы продолжим говорить о том, какое учение из легкого отхода от, у Земли, чему он научился у нее. А -ма плачет, Мать Земля плачет. Сейчас мы также, мы должны стараться не причинять ей боли, даже если мы ставим где-то, строим храмы, что-то возводим на земле, мы должны просить не прощения, пожалуйста, прости. Мы вынуждены делать это, строить. Завтра мы продолжим. Старайтесь слушать внимательно и переваривать. Несварение ⁇ это плохо. Переваривайте. Старайтесь переваривать всю харикатху, которую слышите. А если кто-то задаст вам вопросы, вы должны отвечать.